Уходят дни, бегут года И незаметно жизнь проходит А на душе тоска, тоска И жизнь, как на автопилоте А на душе Водят дни, бегут года, все происходит без меня. Да, что-то где-то происходит. не радуют меня предчувствия больших событий что ночью что призветит не я несу каких-то я Чего-то ждал, искал, творил, как одержимый. Не верится, что час настал. И я завис в своей рутине. Сейчас я брошу всю доску. И груз несбыточных желаний открою дверь и убегу. Я так устал от ожиданий. Сейчас я брошу всю доску. Игут года,